Рынь, ты сам бахнул но... он. В ролике свободные люди, то есть я материал буду искать. Привет! Азот, Хаюшки. Что там, поломка или монет на тюна подсобралось? Ты ж помнишь тебе скидочка? Я нашел документ, в ней говорится про путь в Припять. Так, потерянный предмет бумаги с записями, журнал держу на смены и схему путепровода. Дай-ка взглянуть. М -м -м. То есть, вот что мы имеем в сумме. Есть, значит, такой путепровод подземный под названием Припять 1. И приходит он под городом Припять. И одна из секций заканчивается шлюзом в отделе транспортировки завода Юпитер. Вот это здорово. Судя по записям, он сейчас должен быть закрыт на дых, наполнен газом не обесточенным. В принципе, я могу попробовать оживить их генератор и открыть шлюз, только... через территорию Питера пили не соглашусь. Да и тебе бы не советовал здесь под землю без пары тройки надежного бойцов. Да, и всех должны.. У всех должны ко мне с замкнуть системы дыхания. Да и тут ну, протянется там и ляжется. Показывает. Вот что. Ты на ушке. Тут на ушке живет за Попробуй поговорить с ним. Зайдетесь с характером, он тебе расскажет. Как с колодцем? Сколотить команду. Новое задание. Время отдыхания, говорит, что он смог бы Бывай. Так, а у тебя лучше, «Чем пожаловал? Слушаю тебя!» Почему? Алкаши. Алкаши. Чего? Нет, блин, бил, бил, нет, нет, нет, нет. Эх, пошла. А ты что же в такое путешествие один собрался? Не, так не пойдет. Я с тобой пойду. Еще нужно кого-то прихватить. Пара надежных людей в таком рискованном деле не помешает. Азот посоветовал собрать отряд. Вот это правильно. Давай-ка мы за это делаем. Твое здоровье. О, О да, кошня. Как это пиво, это ворота же открытая. Пойду по губам. Ух, типа... <клышда> <О>, холодникая. Это <клышда> правильно. Надо, чтобы хотя бы человека три было. Есть оно, приметил. О, ты знаешь, такого чудака, его номер зовут. Записи барши с кучереборовым. Добра разные. Вместо здрасте по всем из дробовика Гайси. Да, давненько его не видел. Хороший боец был бок когда-то. Жаль крыши качнуться. Давай за него выпьем, чтобы ему хорошо жилось. За него. Я сильно. отряд правильно. надо чтобы хотя бы человека три было есть у на примете найду еще нам понадобится костюм на запад, системы дыхания а, надо да безопасность прежде всего значит насчет снаряги со мной все в порядке у меня комбез что надо а вот для остальных надо будет поискать такие штуки попадаются редко с другим за удачный поиск Теперь главное подземелья этому не заплутать. Об этом не беспокойся, у меня схема есть. Ну что, тогда давай выпьем, чтобы все удачно вернулись. Будем. Здесь пуши, не раз, потому что. Да, да. Как мы бухие, потом пойдут в зиму. Общение. в зоне недавно произошло выпасть. значит уговор идем вместе найдешь бойцов присылай ко мне буду делать из них команду когда все будет на мази даже знать забираем азота и вперед на юпитер не ага. понял Поехали. Oh. Сможем я хочу. Ее... С чем пожаловал? Здорово. А где можно найти бойцов для нашего отряда? Я спрашиваю людей в окрестностях Инпизера. он зато не остался, прибить точно не пойдет. Нам нужны бойцы, которых ничего не держит, которых сможет убедить пойти мечанин. По сути, вылазку. Вспоминаю, что ты шел таких, может обязан тебе кто-либо знакомый есть, который корни не что там спрашивать. Скажешь, не сведения, что ученые в бунке сейчас гостит военный. Удеваться ему особо некуда. программу следует полтора. А пешком до гарнизона ему обомлено браться. Вот тебе и каниклаборы прорываны Дядя! А, привет! Брай, Да ты чё? Да нельзя же все время Не идти верю, на время тебе. Сказать, мало. Так спокойно, на поводу никто не идет. Отваливай быстрее, пока но. Так, сейчас будем... Жишак, да, у вас гости глядите, стал как я забрал нам рынок. Жишаку, а чего тебе Какой он хорошенько да, Нарки есть. Короче, давай жарь Я насчет пленного сталкера. Хочу выкупить его. А я хочу, чтобы понятие правильно обожаюсь. Вот я чего хочу. Мне высыпатель не нужен. Ясно. Короче, на первый раз 15 хватит. Были ну, артефакты соответствующие. Я за жизнь знаю и лишнюю не беру. У меня нет столько денег. Ясно. Гол как сокол. Еще что-то видишь? У нет настолько ценного артефакта. Но если слово сказал, ты говори не очень. Честно еще подходящего нет, я буду не тоже. Машину убрал! Быстро! Бля, Ты, кореш, помоги! Обходи, обходи! Ага. Uh -huh. рыки, рыки. Uh. Кушай, яблочко, сука! What's Все. Талкер, я уже думал, все, крышка. Ты что один пошел на всю бандитку? кудлу? ну ты даешь, скажу не поверит. Ну что теперь можем полететь туда? Да, двигаем прямо сейчас. возле вокзала спасибо что помог товарищи мы тебя обязательно благодаря как мы вернемся что пошли на базу вместе дорога короче идем Трое сталкеров делятся советом. Один говорит, я тебе куртку черную достал. Да, теперь бандиты меня за своего считают и не трогают. Второй. А я свой костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет хватил. Третий. А я надел старый рваный компет, а на спине напиток. Я неудачник. Ронис, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров, вообще никто не покурит. А такое слышали? Пошла группа свободовцев в рельм. Шли и шли, решили привал сделать. Присели, мы ну, обкурили. И как, давай, зайдите, делаю след. Стрел. Стреляли, пока все не выстрелили. Как засмелло? из кустов сталкер-одиночка, обалдевший, поднимается. Вы ну, что это, ребята? Да ты что, мужик? Мы же еле отбились, ответим. Ну как это? <связать> О! Вороны! Вороны точнее. Знаешь, Чего? Там. Ага! Знаешь, агрессивные такие, страшные, <связать> с клювами. <связать> <связать> Слушаю тебя! Ой, ё -моё. Что делать? Я пойду со окна, на бабки не со мной? Не пойду, дохну за здорово живёшь. Я, думаю, я ушел, прям сегодня Не могу, он на меня. Мужский мой. Жить хочу. Не однажды застрялись за балду. Так, а молотик, ты Ouais, я схожу, но в том, отнести бандиты в Юге. не сейчас не бандиты? Тут закон один. поя слушаю еще, вреда, пишусь, обалдеть, как... так балабонь быстрее что надо Если тебе перетереть, что надо, вон пахан. Лопни, мои глазоньки, и кто это к нам пожаловал? Пошел долго -долг за ванну. Короче, с процентами 7 тысяч. Подумай, хорошо подумай, ведь рядом стою. Ствол у меня под вот скажи, зачем труп какие-то проценты? волнуйся не не нас книгова Повторяю с процентом 7000 ли будет тебя пристрелить. Опа! Ливер, вы Ну, типа, привет. Кстати, не похоже на Тифаны, слушайте. Можно пойти на ненависть. Какая-то ванта, да. Так, кстати. Слышишь, ты ныкаешь волыну сталкера, а то ща прищучу. Гранату! Бану. I don't know. В стать своего старого друга? Я собираю команду и теперь тебе сюда. Блин. Что просто? Ты мне помог и тебе А что ее запоминать? Для прохода для на припечку канадская организация самоподсистемы дыхания. А, слушай, дорогой, моё костюме такая я, есть, я, можешь базировку хоть в другой ладить, решились в дороге, не хочу. Только костюм сейчас заложен <плодисмент> пальцы, нужно, <плодисмент> на пальцы, нужно вернуть. Две тысячи нужно, академия, все такие дела будут. Слушай, ты такой друг, всё время меня выручаешь, за всем, кто-то хочешь, пойдём, все для друга сделаем. Сначала до встречи. Зубы сегодня пойдём, позже. Всем спасибо за просмотр, всем. кто Дальше всем пока-пока.